Добрый день, дорогие зрители! Мы продолжаем свой проект «Экспертное мнение налогового юриста». И темой сегодняшнего ролика будет дробление бизнеса. Почему дробление? Да потому что в последнее время это одна из самых распространенных вариаций оптимизации налогообложения. Что это значит? Таким, посредством данного инструмента налогоплательщики стараются уйти от налогов. Именно поэтому мы решили рассмотреть ее в своем ролике, рассказать, с какой стороны она опасна, а с какой стороны можно грамотно использовать этот инструмент и не навредить своему бизнесу и, соответственно, не привлекать внимание от налоговой. Для сегодняшнего интервью мы пригласили квалифицированного специалиста из области налогов консалтинга Ольгу Гладкову. Ольга довольно часто сталкивается с такими ситуациями, как непосредственно налоговые пронарушения, их последствия и выход пользователей из данной ситуации своими меньшими налоговыми рисками. Но надо понимать, что в любом случае на вход в такую ситуацию надо быть уже быть готовым к определенным моментам, которые могут обезопасить вас в дальнейшем. Ольга, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне очень приятно поучаствовать в сегодняшнем проекте. Действительно, тема дробления бизнеса довольно пикантная. Инспектор уделяет ей особое внимание, особенно малому бизнесу. Поэтому я постараюсь сегодня максимально осветить нюансы этой темы, чтобы вы смогли просчитать все риски еще на этапе планирования. Ольга, давайте тогда поступим с вами так. Думаю, помимо того, что мы озвучим как основные критерии и моменты, лучше всего начать непосредственно с самого понятия дробления. Что такое дробление, да? и, возможно, как-то есть иная вариация этого дробления, которое действительно безопасно для налогоплательщиков. Да, на самом деле дробление бизнеса очень интересное явление. Ни один нормативный документ не содержит этого понятия, а также критериев, по которым можно было бы однозначно определить, что вот оно налицо дробления бизнеса. ФНС считает, что бизнес делит для снижения налогов. Это позволяет оставаться на спецрежимах и экономить на бюджетных платежах. Поэтому основная задача инспекторов доказать, что проверяемые бизнесмены и предприниматели являются единым бизнесом. И если сложить показатели их финансовой деятельности, станет очевидным, что применять можно только общую систему налогообложения со всеми вытекающими требованиями и налоговыми последствиями. Значит ли это, что всякое разделение бизнеса – намеренный уход от налогов? Конечно же нет. Однако в 2020 году достаточно большое количество дел о дроблении выиграно налоговой инспекции. Это порядка 80% от их общего количества при этом нет ничего противозаконного в разделении цель разделения могут быть вполне обоснованными Криминальной является цель уклонения от уплаты налогов в полном объеме последствия для бизнеса очевидно до начисления налогов по общей системе пени штрафы поэтому разобраться в процессе разделения деятельности я думаю будет полезным каждому бизнесмену Ольга, вот здесь подчеркну, хорошо, что вы действительно отметили, что существует именно дробление, существует разделение. Да, и это действительно две абсолютно разных категории. Дробление – это абсолютно такая, скажем, схема, Уход от налогообложения а, то есть это нарушение законодательства, разделение бизнеса, грамотное разделение, это все-таки действительно ведение деятельности, его можно обосновать. Хорошо, Ольга, а подскажите, пожалуйста, вот для того, чтобы бизнес мог защищаться от каких-то претензий контролеров, вот непосредственно при разделении бизнеса, хотелось бы все-таки понимать, какие непосредственно критерии используют инспектора, проверяющие, скажем так, для того, чтобы выявить дробление. Ну, вы совершенно правы, да, есть дробление, есть разделение. И чтобы заранее, так скажем, подложить соломку, нужно знать, как налоговики устанавливают факт дробления. Например, в прошлом 2020 году неполный, подчеркиваю, неполный перечень претензий включал в себя следующее. У всех подозреваемых в дроблении один и тот же вид деятельности. Одни и те же учредители, отсюда возникает взаимозависимость. Один и тот же адрес регистрации, единый административно-управленческий состав, директор, бухгалтер, офис-менеджер, единый сайт, IP-адрес, имейл, общие номера контактных телефонов. Деятельность ведется под одним логотипом. Расчетные счета в одних и тех же банках. Используется совместительство сотрудников одни и те же контрагенты, с которыми заключены договора на одинаковых условиях. Все покупатели обслуживаются в одном торговом зале, в котором товары разложены не по собственникам, а по видам, то есть нет отдельных витрин для каждого продавца. Используется единый склад. Ремонт и замена офисной техники производится централизованно. С другой стороны, есть понятие разделения бизнеса, которое представляет из себя обратную сторону дробления и противоположность тем критериям, которые я только что озвучила. Например, производственное предприятие выделяет самостоятельную организацию продажников и регистрирует торговый дом для реализации и продвижения своей продукции. Затем в отдельную бизнес-единицу выводится и служба снабжения, которая осуществляет только поставки сырья для производства. Таким образом, все новые организации взаимодействуют друг с другом, оптимизируя производственный процесс в целом. То есть все зависит не столько от формы и метода, сколько от, деления, от цели деления бизнеса. В одном случае – Разделяют процесс для увеличения прибыли, а в другом главный и единственный смысл разделения – это минимизация налоговых выплат. Естественно, последний вариант вызывает активное сопротивление налоговой службы. Поэтому в ваших интересах, чтобы было как можно меньше совпадений с критериями, которые могут вызвать претензии со стороны налоговой. Хорошо, Ольга, а вот если вернуться все-таки к списку озвученных критерий, возможно же что-то можно сразу при планировании, еще, скажем так, разделение бизнеса учитывать, или хотя бы часть каких-то критерий для себя снизить в моменте, или там весь список необходимый сразу? Да, конечно. Ну, допустим, что, например, мешает разнообразить АКВЭДов? Не делайте их под копирку, а подойдите творчески к этому моменту, если мы говорим о самостоятельности бизнеса, предусмотрительно развивать его присутствие в интернете. Сделайте отдельный сайт. То же самое с расчетными счетами. Современные технологии сейчас позволяют обмениваться платежами между разными банками в течение дня. Если единственный аргумент ⁇ это экономия на комиссиях, стоит поразмышлять. А компенсирует ли она сумму до начисления налогов, риск которых увеличивается? К сожалению, встречается совершенно абсурдная ситуация. Например, ИП по договорам самостоятельно развозит грузы в одно и то же время в трех разных направлениях. Ну, например, в Калининград, на Урал и на Северный полюс. При этом... При этом у него нет ни работников, ни грузовых машин. Ну, было бы странно, согласитесь, если этот факт не обратит на себя внимание налоговых инспекторов. В таких ситуациях часто ИП вызывает, ну как минимум, на зарплатные комиссии, и уже по результату которых может быть спровоцированная выездная налоговая проверка. И уже в рамках такой проверки будут выявлены реальные процессы деятельности ИП, также будут определены ресурсы, которые поиспользуют для осуществления деятельности. Соответственно, если будет обнаружено, что привлекались физлицы, допустим, в качестве водителей, но при этом никакие договоры с ними не заключены, выплаты не производились, не уплачивались налоги, естественно, то результат вполне очевиден. Это доначисление налогов, штрафные санкции и другие претензии налоговиков. Кроме этого, также возникнут претензии со стороны трудовой инспекции, ведь здесь налицо нарушение норм трудового законодательства. Хорошо, Ольга, а вот хотелось бы еще такой момент уточнить, а вот какие рекомендации вы в целом можете дать нашим зрителям? Угу. Ну, если возникла необходимость в разделении бизнеса, то, конечно, основная рекомендация — это для начала определить ваше намерения, то есть какой именно результат вы хотите получить. Затем оцените свои ресурсы и возможности. Ведь, исходя из судебной практики, самые сильные и весомые аргументы — это полная самостоятельность и деловая цель каждой выделенной единицы. Самостоятельность подразумевает под собой следующие критерии. Никакой взаимозависимости на уровне учредителей. Разделяйте управленческие функции. Пусть у вас будут разные директора и бухгалтеры. Не стоит привлекать родственников. Исключения, конечно, допустимо, но они требуют железных аргументов. Если бухгалтерское обслуживание поручается единой бухгалтерии, есть резон вывести специалистов учета в отдельную компанию. И обосновать переход всех участников на аутсорс. Хорошо. Кстати, здесь хотелось бы сделать свою дополнительную ремарочку. Хорошее решение в данной ситуации действительно заключать обслуживание, договор на обслуживание с аутсорсинговой компанией. И, кстати, компания «Мое дело» готова предложить такое бухгалтерское обслуживание в удаленном формате, соответственно, с командой бухгалтеров, специалистов своего дела. Плюс у нас есть такие тарифы, которые предусматривают в том числе и юриста в качестве команды обслуживания, а это большая подстраховка ваших рисков на будущее и в дальнейшем. А Плюс, что хотелось бы отметить, что порой, да, рискованно уйти от того бухгалтера, который рядом, но не всегда этот бухгалтер квалифицирован, тогда можно подстраховаться по-другому. У нас, допустим, есть такой продукт, как справочная система бюро, где данный бухгалтер как раз может таки быстро, в моменте, без каких бы, лишних вложений со своей стороны, так сказать, повышать свою квалификацию. Плюс здесь у вас покажется свою как бы, ориентированность на сотрудника, а сотрудник сможет грамотно ориентировать ваш бизнес. Поскольку как раз-таки опять вернемся к вопросу дробления, разделения, это тот инструмент, который часто бухгалтера используют в своем обиходе, но его надо использовать грамотно, потому что здесь надо действительно, как еще раз, мы несколько раз уже проговорили за видео, дробление и разделение — это абсолютно разные вещи. И не каждый, скажем так, как бы профессионал своего дела, который ведет ваш учет, может это понимать. Поэтому надо готовиться к этому в разных форматах. Либо доверять реальное дело профессионалам, которые отвечают за ваш учет, за ваше ведение бизнеса, страхуют ваши риски, либо растить грамотного специалиста, которого вы держите рядом. Ольга, простите за эту заминку, продолжим. Спасибо. Продолжим рассматривать критерии самостоятельности. Следующий критерий – не замыкайте разделенные организации на одних и тех же контрагентов. Найдите для каждой отдельных поставщиков и покупателей, заключайте договоры, расширяйте клиентскую базу. Для каждой компании разрабатывайте индивидуальные планы развития, устанавливайте свои цены на продукцию каждой компании. Очень важно, осторожно применяйте займы между разделенными единицами, в какой бы форме они ни оформлялись, кредит, аренда оборудования и прочее, по возможности лучше вовсе избегайте. Не обменивайтесь кадрами, у каждого свои работники, и они не перетекают туда-сюда, тем более это чревато проверками трудовой инспекции, особенно в случае недобросови... недобросовестности работников. Старайтесь ввести совместительство к минимуму и, или вовсе откажитесь от нему. Не экономьте на отдельных бухгалтерских и компьютерных программах, телефонных номерах, прочих контактных данных. Снабдите каждую компанию отдельными компьютерами и оргтехникой. То есть обеспечьте каждую компанию своими средствами существования. Создавайте отдельные сайты. Пусть каждая компания выходит в свет от своего собственного имени. Одним словом не игнорируйте очевидные вещи. Если компании независимы и самостоятельны, каждая из них должна владеть всеми необходимыми ресурсами для ведения своей деятельности. Отсутствие самостоятельности- главная придирка налоговиков. Каждая компания должна быть уникальна. Что касается деловой цели, то главный ее признак – это наличие прибыли у всех участников бизнеса. И не за счет снижения налогов, а за счет увеличения выручки. Также у, компаний, у каждой компании или предпринимателя должна быть своя стратегия, ценообразование, конкуренция и так далее. Как правило, суды принимают во внимание индивидуальный план развития бизнес единиц Учитывайте все эти моменты при планировании процесса. Таким образом, главная задача – это получение дохода, рост выручки, расширение клиентской базы, уменьшение издержек. А если еще и государство ничего не потеряло в виде налоговых сумм, то ФНС просто будет не к чему придраться. Итак, еще раз хочу подчеркнуть, что к разделению бизнеса нужно подойти очень внимательно. Дробление – это всегда схема, которая влечет пристальное внимание проверяющих и, как следствие, претензии судебной разбирательности. Кроме того, именно дробление с целью минимизации налогов может привести к уголовной ответственности всех участников единого бизнеса. Подводя итог, можно сказать, что если у вас возникла необходимость в разделении вашего бизнеса, то к процессу нужно подойти ответственно и правильно. Учесть все перечисленные сегодня критерии, которые могут привлечь э, внимание проверяющих и спровоцировать споры. Принять во внимание э, аргументы, которые помогут обезопасить вас от возможных претензий. Помните, что разделять бизнес допустимо только с целью оптимизации процесса деятельности и увеличения прибыли. Если ваша цель минимизировать налоги, то это всегда рассматривается как незаконная схема ухода от налогов которая, естественно, влечет в негативные последствия. Да, да, да, да. И несколько раз, да, действительно. И еще хотелось бы подчеркнуть, что в любом случае цель данного ролика, конечно, ни в коем случае не призывать всех, агитировать, что срочно дробим бизнес. Нет. Здесь э, цель наша в том, что как раз таки, если у вас возникнет такая потребность, вдруг вам необходимо действительно разделить процессы, оптимизировать процессы внутри компании, э, сделать их отдельными бизнес-единицами, то делайте, пожалуйста, это грамотно. Поскольку такая экономика, в моменте в будущем будет достаточно скажем так жалко если правильно ее назвать по сравнению с тем какие налоговые риски будут потом какие грубо говоря денежные потери будут потом в том числе и на суды и на пристановление деятельности и на блокировку там ваших допустим расчетов счетов когда будут неимоверные доначисления необходимость будет пересдача отчетности а у вас будет в этот момент стоять бизнес. А мы все прекрасно с вами понимаем, что все-таки у любого бизнеса цель – это доход, цель ведения деятельности, работа в моменте. И терять э, время, ресурсы, э, деньги, это, конечно, ни в коем случае не является гла главной целью бизнеса. И надо понимать это сразу, что порой, возможно, вы где-то, э, ну вот как Ольга озвучивала критерии, там, я не знаю, по открытию расчетных счетов, вы сэкономите на комиссии банка, да, на отдельном расчетном счете, не открытом для этой бизнес единицы а потеряете потом э, значительные ресурсы в дальнейшем. Особенно также, опять-таки, подчеркну касательно сотрудников, это очень критично, это очень важно, потому что довольно часто на практике сейчас и очень много судов непосредственно по трудовым спорам, редко встречается большой, скажем так, объем добросовестных сотрудников, поэтому здесь надо понимать, что... Это тоже риск, и полного доверия здесь точно быть не может. В любом случае, если у вас возникают такие потребности, если вам надо оптимизировать бизнес, всегда надо обращаться к профессионалам. Либо, опять-таки, по ваш профессионал рядом, либо это качественный аутсорсинг, как, к примеру, компания «Мое дело», либо, опять-таки, это профсистема, которая позволяет вашему бухгалтеру поднимать свою квалификацию, как наша профсистема, справочная система «Бюро», ну, либо, как минимум, самый простой ресурс это, как минимум, проверять и себя, и контрагентов. Это, опять-таки, у нас для этого есть инструмент для вас, это проверка контрагентов. То есть хотелось бы подчеркнуть, что про любой информации вашего бизнеса при любом запросе, который у вас есть. Качественный ресурс, качественный продукт готов всегда предложить вам решение. Ольга, очень приятно было с вами пообщаться. Очень интересная действительно тема у нас сегодня была поднята. Надеюсь, мы встретимся с вами еще раз в дальнейших наших роликах. Дорогие наши зрители, благодарю вас за внимание. Ольга? Спасибо за внимание. Надеюсь, я смогла показать основные моменты сегодняшней темы, максимально светить их подробно ну, и разъяснить различия между дроблением и разделением. Как выясняется, это все-таки разные вещи. Да, да, да, да, да. Дорогие зрители, будем признательны вам за ваше мнение в наших комментариях, за активность там. Если вдруг какие-то вопросы, которые мы озвучили в процессе ведения ролика, оказались вами непонятными, возможно, какой-то критерий да, описан нами, вы можете уточнить этот момент в комментариях, мы обязательно дадим вам обратную связь. Удачного всем ведения бизнеса!